В сегодняшнем видео я хочу рассмотреть такую тему, как потребительский кредит я выплачу за 5 лет, а значит он выгоднее ипотеки. Ну что, достаем калькуляторы. Меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости «Новая квартиры 2004 года, город Саратов. Итак, давайте рассмотрим такую тему. Ко мне в гости недавно заехал один старый знакомый и стал убеждать, что он хочет купить квартиру. Но не хочет брать ипотеку, так как, по его мнению, потреб выгоднее. Он привел мне такие аргументы. Первое, что его, у него не будет никакого обременения лежать на квартиру, так как он берет потреб, а по ипотеке у него будет обременение на квартире. На что я ему задал вопрос, ты что, хочешь обмануть банк? Он говорит, нет. Я говорю, ну а в чем проблема? Если ты собираешься честно платить кредит и кредит тратишь на покупку квартиры, смысл тебе платить повышенную ставку ведь разница между ипотекой и потребом минимум пять процентов а она может быть и 10 и 15 и больше зависит как у тебя удастся взять потреб тут уже я не могу сказать какая ситуация сложится ситуация вот. второй аргумент как он мне сказал Потребительский кредит я выплачу за 5 лет а значит он выгоднее ипотеки в этом случае пришлось мне достать калькулятор я вот здесь записал эти цифры потому что сами понимаете такой объем цифры запомнить не могу и кстати я их выложу под видео чтобы вы потом могли посмотреть и то же самое глянуть потому что на слух сами понимаете это очень тяжело запоминать итак переходим к цифрам берем сумму для расчетов в миллион рублей что будет, если мы берем потребительский кредит на 5 лет? Ставка 15 годовых. В этом случае сумма платежа будет 23 790 рублей. Переплата по кредиту 427 рублей 281 рубль. Берем кредит сроком на 15 лет. Ставка 9%. В этом случае платеж 10 143 рубля. Переплата по кредиту 825 478 рублей 478. То есть сами понимаете, что когда ты переплачиваешь чуть ли не два раза, может кажется, что ой, как я переплачиваю. Но я взял, посчитал ему ипотеку сразу же на 5 лет поставки те же 9 центов. И в этом случае у нас платеж получился 20 759, а переплата составила 245 441 рубль. Как видите, переплата по ипотечному кредиту значительно ниже. Но расчеты, я как сказал, я выложу специально под видео, чтобы вы могли сравнить. Вот. Следующий аргумент у него был, что еще я привел аргумент в пользу ипотечного кредита. Я не рекомендую брать кредит на пределе своих возможностей, вот. так как если что-то пойдет не так, то возникнут проблемы. Вот. А сами понимаете, если ты берешь на 15 лет кредит, то у тебя сумма платежа будет значительно меньше, вот. и если что-то пошло не так, будет значительно проще. Но кредит кредитство также можно, как и потребно, срочно выплатить. Поэтому проблем каких-то не возникнет с переплатой большой. Он после этого минут 15 сидел, думал, усмышлял и сказал, а можно я приду с женой, и ты тоже самое ей посчитаешь. Как видите, когда берешь кредит, очень важно поддаваться не эмоциям, а брать калькулятор и считать. Если вам нужно посчитать, сколько будет переплаты и какой сумме. Всегда готовы вам помочь. Телефоны, контакты нашей фирмы есть под видео. Также можете записать город Саратов 8452 и телефон сам 44-76-62. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам было полезным. Вы узнали что-то для себя новое, полезное. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вам что-то не понравилось, поставьте дизлайк. А также я буду очень благодарен, если вы напишите мне комментарий под видео. Чтобы быть в курсе событий, подпишитесь на мой канал и поставьте справа наверху, нажмите на колокольчик. И тогда, когда выйдет новое видео, вам об этом придет сразу извещение. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.